Игрушки. Книга из серии «Блестящие книжки». С этой книжкой самые маленькие читатели узнают много нового об окружающем мире. Нажимая на кнопочки, они смогут услышать звуки и названия предметов. Welcome.